Еще раз. Смотри. Ты атаку сделал. Это не была атакой Бузова. У тебя вся комбинация, она выходит на увеличение, на ускорение. А у тебя все было в одном типе. Тан-та-тан-та-та-тан. -та -тан -та -та -тан. Здесь надо работать на ускорение. Взрыв идет. Идет ускорение, идет взрыв. Атака вызов, эм, она должна быть не просто щелкнуть. Ты все-таки раскатать себя должен, разогнать. Мы с тобой это сделали. Вот я чуть-чуть на заднюю ножку. Видишь, оставляю переднюю. да. Отпрыгиваю, не просто назад отпрыгиваю, а делаю назад вращение. И у меня немного остается передняя нога. Я как бы и назад отпрыгнул. Но передняя нога осталась там, и она разгружена, позволяет мне бить вторую двойку с минимальным подскоком вперед. И вот здесь очень важен второй удар. Ты его стал бить, а не садиться. Ты не, за не забираешь левую руку. Пока твоя левая рука там, тебя не бьют. Ты садишься. Это та же самая двойка, только здесь на двойке ты вверх толкался, а здесь на двойке ты начинаешь садиться. Тот же самый переворот плечей. Только так, как ты садишься, плечо пошло, но садиться начинаешь вниз. Вот здесь пауза будет, Алем, пускай будет пауза. Ты с нее должен вверх выпрыгнуть на тройке. Да-да-да! Еще раз посмотри. Разгатай себя первое движение. Ты вперед-назад, и вот должно быть ускорение. Не в этом темпоритме. Ты увеличиваешь скорость. Ты атаку делаешь. Он уже опаздывает. У тебя должно быть ускорение. Более быстрое движение. Оп! Раз, два. та-да-дам! Да -да вот туда. Вот туда пробить. И моя нога там. Вот здесь пауза, пускай будет. Раз, оп, раз, два. Вот она, пауза, пускай будет. Видишь, 90 градусов вернулось. Да-да-да туда. Но переверни здесь. Не перевернешь. Второй удара не будет. колоки давай еще раз разгоняй себя дальше от мишка дальше дальше во. ворота видишь руками торт делай чуть медленнее давай Нет, первое движение ты как бы собери себя для первого движения чтобы прыгнуть дальше ты чтобы прыгнуть дальше тебе нужно разгрузить перед ногу ты туда как бы ногой влазишь чуть-чуть на этой первой атаке. Во! Во! И там, видишь, ножка осталась? Молодец. Давай. да И вот, видишь, ты как бы назад отпрыгнул. Дистанция дальняя, да? А нога осталась там. Такая замануха под, под противника. пошел поскольку вверх, пошел Раз! Ай, стал наклоняться. Ай. Упасть должен быть. Садись, видишь, колено не сел? Садись коленом. Садись коленом вниз. Во! Вот, покачай себя на бедре. Покачай на бедре. Во. Почти углы вот такие, получаются, 90 градусов. Вот локоть. И начинай выпрыгивать. Во! Вот сюда. Уже. Вот этот переворот плечи, он даст тебе эту собранность. Давай еще раз. Не так быстро, но в, ди в динамике, без паузы пошел. Нет, не было зарядки первого движения. Ты опять в том же темпоритме просто прыгнул вперед. Так, так, оп чуть-чуть себя, смотри, раз, два, оп, Подсгруппируйся на правую ногу, дай весь тело туда, чтобы массу включить в энергию движения. Во! Правый прямой тебя в живот откинул назад. Значит, не было вот этого переворота. Значит, пошла рука. Так, еще раз. Двигайся. Во! Бой уже интересней. Прямо тройки, попробуй тройку вот эту вот. По, раз. И не просто выпрыгнуть назад. Вот здесь сильно крутить, здесь не надо уже. Это средняя дистанция. Здесь не надо разворачивать пятки. У тебя подскок идет, вот здесь он, да-да-да. Ты подпрыгиваешь и как бы вот туда. Прям пробиваешь туда кулаками. Не крути пятки на тройке. Просто вверх-вверх. Давай. Раз, оп. Молодец. Во! Вот это, вот туда твоя активность шла. И вот здесь очень важно опять, вот смотри, как не опережение вот здесь, так и не опережение вот здесь. Вот эта смена плечей переворотом, не важно, куда твои ноги. Вверх-вниз это ноги. Для твоих плечей не важно, для твоих кулаков не важно. Вверх у тебя двойка идет. Или эта двойка идет в живот. Ты садишься, ты уходишь в линию атаки. Естественно, что если ты хочешь это сделать быстро, то ты здесь глубоко не сядешь. Но все равно ты ушел вниз. Стремишься, видишь колено развернутое, тогда оно не поломается. Вот, вот этот локти поймать, вот этот переворот, вот очень важный переворот. только боковой, еще -то боковой не понравился свой. Вниз ушел ты, вниз, вот ты ушел в правом прямом. Ну-ка вверх, вставай. Видишь, ты чем? Ты полез корпусом вверх. Ты смотри, ты здесь раз и ты начал бить уже вот здесь. Okay. Ты должен выйти и ударить. Попробуй еще раз. Да. Где локоть? Вставай. Ты специально гнешься. Ты специально спиной делаешь, видишь? Ты принимаешь ты не удар наносишь ты принимаешь положение какое-то просто ударь, вот круговое движение плечом да и все еще раз уже вот раз ты сел да вот коленочки покачал вставай вместе вот уже лучше посмотри ты даже почесать себе смог лучше у тебя рука здесь не напряжена Понимаешь? еще раз да. да. рано рука Вставай, вставай, вверх, вставай. Во! Вставай, перевернись. Вот не распрямляй локоть. Короткое движение. Вот здесь. Смотри, ты в средней дистанции. Вот ты, фактически, это средняя дистанция. Вот ты у меня подлоктел. Вставай. Во! Вот ты встал и ударил. А теперь это в движение сделал. Пошла двойка. Давай, голова живот двойка. Пошел. Во-во! Подскоки. Где три подскока? Вот ты сейчас хорошо подкорректировал. Поймал левый локоть при правом прямом ударе. где живот. Еще раз. та та та та та, -та. Пошел. Пошел. Ай-яй-яй. -ай -ай. Вставай вверх. Вставай вверх ногами. Прыгай вверх. Во-во-во-во-во. Ну-ка еще раз. Только эту, эту одну тройку, левый правую э, тройку тубей. Еще раз. Левый сбоку. раз. Нет, левый сбоку я свой раз. Правый прямой. Вот переворот. Да, а расслабь плечо, расслабь локоть. Вот плечо тоже. Вот он, очень короткое движение. Mm -hmm. Очень короткое. Прям вот тут переворачиваешь прям фактически. Троечка, давай еще раз вот. Во! Во! Давай еще раз. Ну кулак левый будешь стать? А где? Чтобы сбоку. Вот, вот, тут. Во! вот ты, вот ты плечом, ты как бы, вот мне вот сюда, вот в ладонь плечом ударь, умница. Во, сейчас удобно? Не целься не кулаком, нет, у тебя и так он пойдет. Все, еще раз. Ты как бы плечом мне в ладонь ударь. Во, посмотри, ничего никуда не дернулось. Вот так, начни эту тройку. Удобно? Да. Тебя никуда не корежет. тебя этот переворот все плечей. Вот теперь это то же самое, только все в динамике. Поехал. Двигайся. Пошла вся атака. Где ты раскатал себя? Где ты? Разогнал себя. Ну? Давай-давай. оп да, Оп! Пошла. Эх! Поднялся, видишь? А почему поднимает, задирается плечи? Нет? Смотри. Ты когда сюда сел, ты начал вставать и начал уже бить. Ты вот здесь начал опускать кулак. Все, и тебе пришлось плечо поднимать, тащить всю руку, чтобы кулак довести доверху. Давай еще раз. Ну-ка, ленту раз, чтобы потом посмотреть. Бока вот эти становись. Давай еще раз. Пошел. Атаковый. Раз. Оп, раз-два. Раз, раз, два. Ах, придержи кулак. Вот вместе с кулаком, вверх, дорогой. Придержи просто кулак, потом ударь. Плечо пойдет, но придержи кулак. Давай еще раз. Пошла вся комбинация. Раз, оп. Молодец. Во, во, во, во, во, во. Молодец. То есть ты что сейчас сделал? Ты вот здесь не стал бить. Ты придержал кулак. Uh -huh. Ты вместе, ты как бы плечом. Ну-ка еще раз. Правый в живот и пошел, левый. Не разворачивайся. Ну вы подпрыгивай вверх. Короткое движение. Видишь, ты коснулся моей руки. Значит, рука опять рано пошла еще раз. Во! Вот придирай. Вот ты видишь, ты спокойно перевалил плечом руку. Еще раз, а теперь выпрыгивай, пошел. Раз. Рано. рано. Рано руки. Раз плечо заднее пошло, переворот. Поймать лок. Во! Вот здесь. Вот ты придержал кулак. Молодец. Спасибо.